когда человек добровольно лишает себя комфорта с какой-то целью. И есть аскеза в благости, есть аскеза в страсти, есть аскеза в невежестве. Аскеза в благости — это когда человек это делает целью развития, лишает себя комфорта. Вот. Аскеза в страсти — это когда он хочет выделиться среди других, он хочет показать себя. Аскеза в невежестве — это когда человек... Выпендривается, рискуя жизнью. Ну, например, пельмени на спор ест там или с резинки с моста прыгает, показывает, какой он крутой. Это аскеза тоже. Но это аскеза невежести, Она приносит деградацию. Аскеза в страсти м, дает такие плоды очень временные. Ну, человек выпендрился, получил. Какой-то результат, он начал гордиться собой и потом деградировал за этой гордостью. Аскеза благости развивает человека и побеждает судьбу. Аскеза в целом побеждает судьбу так же, как человек заходит в гору. Есть как бы три типа отношений с горой. Это гора это как судьба. Ну, судьба, когда в гору идет, трудность значит. Если человек совершает аскезу, то. Он способен идти в гору, у него появляется силы, он переходит через горку. Если человек совершает пожертвование и помогает людям, тогда ну, то ли судьба его поднимает над, над горой, то ли она срезается, ну, то есть уменьшается, игра, может уменьшиться, если человек доб добрые дела делает. А если человек Молится Богу, то Он ее сжигает, то есть она все меньше и меньше становится. Препятствие уничтожается благодаря молитве, человек переходит через него благодаря аскезе, и, и оно может уменьшиться благодаря пожертвования. Три типа побед над судьбой. Ваш вопрос, девушка? Да, судя, у меня сына полоса какой то неудачи. Да, вот правильно вы говорите, полоса неудачи. У него снизилась концентрация, он ну, такой рассеянный. Когда человек рассеянный, он может вообще погибнуть. Ну, то есть для того, чтобы быть не, не быть рассеянным, нужно заниматься йогой. Когда человек неподвижное положение делает, делает статику, у него концентрация внимания возрастает. Ну, словах, я не могу на это я могу а <говорит> поэтому я и не отвечаю на вопрос о родственниках, не люблю. То есть, мне спрашивают о родственниках, а родственники сами несут, не сидят здесь. Значит, у вас остается срок молитва. Не прямое действие, а через сердце помогать ему. Не напрямую, а через сердце. <говорит> это тяжелый период <говорит> и опасный период. 7 лет, как вчера подавили, да? нет Этот период опасный но не длинный он длится у него всего там несколько месяцев 3 четыре месяца еще будет длиться что спокойнее, спокойнее говорю это опасный период Ну и что три месяца риск для жизни есть значит нужна молитва аскеза какая-то что-то делать, чтобы риск нейтрализовать. Вот сзади девушка вот на втором ряду, сзади, сзади, вон вот туда, смотрите. Спасибо. У меня такой сердечный вопрос. В общем, меня оставил близкий человек год назад, ну я молилась, и, в общем, пришла такая мысль, что мне нужно его ждать и молиться за него, что он может попасть в тяжелую ситуацию. Это да? вот правильно я делаю? Или нет? Ну, отчасти. Ну, то есть, что он может попасть в тяжелую ситуацию, это правда. За это можно молиться, но ждать его бессмысленно. Он не вернется, потому что он, во-первых, незрелый человек, он не готов еще создавать семью, ответственность брать за человека. А во-вторых, вы его обожествили, то есть вы воспринимаете его лучше, чем он есть на самом деле. Ну вот сейчас как-то нет. Раньше, да, сейчас как-то уже отошла. Наверное. Ну в какой-то степени отошла, но все равно вы его воспринимаете лучше, чем он есть на самом деле. А в таких случаях люди обычно не возвращаются. То есть, у меня уже можно его умирать, а уже своей жизнью mm -hmm. Видите, вот так устроена корыстная структура отношений. То есть, если вы молитесь за него, чтобы у него все хорошо было просто так, mm -hmm. тогда это одно, а если вы поняли, что он не придет, тогда вы думаете, ну тогда я не буду и молиться за него. Mm -hmm. Видите, так устроена человеческая корысть. Mm -hmm. У меня был такой случай, одна девушка добивалась прямо сильно одного парня, он ушел. Ведический ашрам жить. Ну, как бы она они встречались, и он решил вдруг просто жить в ашраме. И она так сильно расстроилась, и по мне пришла на эту тему разговаривать. Я с ним тоже поговорил. И увидел, что по его судьбе сейчас невозможно ему жениться, и только через 4 года он сможет опять думать о семье а ей надо было уже быстрее замуж по ее судьбе. И как только она об этом узнала, она сразу до этого так сильно добивалась этого человека. Как только она узнала, что вот столько ждать, а можно боковые софиты ослабить? Где у нас человека? Вот. Она сразу вдруг передумала резко. Все, вся ее любовь прошла. А вот, вот по бокам опять светят сильно, вот по бокам, сверху, вот, вот эти два софита надо ослабить. В прошлый раз было то же самое, я просил, не включать их сильно, потому что они слеп слепят мне глаза. Угу, спасибо. Ну, есть выбор, или мне будет меня видно, и я ослепну, или не видно, и я буду зрячим. Можно сверху. Нет, мне кажется, нормально хватает все. Нормально. Все, не надо их включать сильнее, я просто не могу смотреть на зал. Три часа, и у меня глаза просто с ума садят. Вы включите все понемногу. Вот вы сейчас выключили посередине два софита, еще темнее стало. Вы лучше все равномерно включите, понемногу, и будет нормально. Не надо включать. Вот вы сейчас усилили опять боковые, или вы не знаете, что вы там включаете? Вот давайте я вам подскажу. Вот сейчас надо вот эти ослабить, вы их усилили. Их ослабляйте. Ага, все, оставьте нормально. Теперь включите вот эти два центральных. Вот эти два центральные у вас выключены сейчас совсем. Ага, хорошо. Ну, замечательно, тоже хорошо. И вот этот тоже еще один рядышком. Даже если на цветы светятся, все равно чуть-чуть светлее становится. Тут рядом еще один, или он не горит вообще у вас. Ну вот, сейчас более-менее нормально. Видите, люди не могут друг друга понять. Ну, то есть у него своя работа, он как бы. Ему надо, чтобы было светлее. А мне надо, чтобы глаза не болели. Чтобы у меня реально больные глаза, то есть я не могу как бы терпеть. И понять очень трудно друг друга. Каждый день мы об этом говорим. И каждый день опять заново. Так люди живут в этом мире. Им трудно друг друга понять. Ну, продолжать. Ну, в общем, я себя очень уважаю. Мы отчаемся. Его Ничего не меняет. Но мне как бы за него молиться или Можете молиться, можете не молиться. Угу. Сейчас, нет, нет, нет вашей обязанности за него молиться. Вот если бы это был ваш муж, вы бы могли молиться. Не подошли друг к другу, расстались, позабыли все. Дальше ищите другого. Но этот человек к вам не вернется, это сто процентов. Сдайте этот экзамен. И еще я хочу дать совет девушкам. Никогда неблагоприятно девушке привязываться к парню раньше, чем он доказал, что он любит. Никогда неблагоприятно. Даже если он хороший человек там, и так далее, чем больше вы к нему привязываете, тем меньше у вас любит. А если он вообще ушел и вы привязались, вы просто теряете год-два жизни, пытаясь отвязаться от него. Потому что женщина очень медленно забывает человека. Поэтому будьте предельно осторожны, привязываясь к человеку. Чувствуете, влюбляетесь в кого-то, это очень неблагоприятно. Я знаю случаи, девушки оставались одинокими на годы, на 8-10 лет, она ждала человека, а он ее вообще не любит как бы, и она верит, что он ее полюбит когда-то. Ну так можно одной остаться на всю жизнь. Ну то есть это очень неблагоприятно. То есть никогда не надо, то есть парень добивается девушку, если он добился, то можете дальше, замуж вышло, привязывайся. А пока, пока замуж не вышло, не надо к нему привязываться, потому что девушки очень медленно от, отвыкают от мужчин. Им очень трудно отвязаться. Привязалась, потом годы можно сидеть одна. И пока не отвязалась от этого человека, нового человека не будет в жизни. Потому что женщина является инициатором отношений, от нее исходит сила, она как к направляет куда свою силу, тот человек начинает ее любить. А если и она должна пробовать, туда подумала, об этом подумала, о том подумала, но если она к одному привязалась, а он не отвлекается никак, можно всю жизнь на это потратить и никакого толку, просто зря время пройдет и все. Ну давайте рядом, девушку. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, вот у меня муж ставший не на, ну, на 17 лет. Он ну, нормально. В, в семье скоро. Вообще, когда-нибудь прекратится нет, Мы вместе уже три года. Ну, это все зависит от вас. Ну, как бы у всех сто инициатор вон. В нем какая-то дурин зверенность, который что-то. А че он? Что он хочет от вас? В чем причина ссоры? А непонятно, он тут же может поссориться, тут же помириться. то есть у него неустойчивая психика. Неустойчивая психика. Держитесь от него на дистанции. Если он начинает ссориться, уходите. Ведите себя более. Это вы должны научиться, если человек ведет себя по хамски, вы должны научиться быть сильнее и вести себя даже ценой скандала, вести себя твердую позицию, занимать. Не терпеть, не мучиться, не страдать. Если человек раздражен, ну как бы несправедливо раздражен по отношению к вам, вы должны уходить в сторону от него, как бы молчать, не разговаривать, уходить, закрывать дверь не позволяет над собой издеваться, иначе вы с ума сойдете. так невозможно жить. Но если вы думаете, ждете, когда он, здравый смысл у него появится, у людей может вообще никогда не появиться здравый смысл, потому что причина такого его поведения — его внутренняя неустойчивость. Он просто, у него его психика слабая, у него просто слабая психика, ему нужно быть уверенным, что человек сильнее его нажима, вот если вы будете сильно себя с ним вести, он успокоится. Он будет чувствовать, что он ничего с вами не сделает, и успокоится в результате. Но если он будет чувствовать какую-то возможность, какое-то влияние, он будет продолжать давить, продолжать давить. В целом мужчина всегда давит, потому что он не чувствует, что женщина ему подчинена. Даже если она подчинена, иногда у мужчины такой как бы комплекс неполноценности, ему кажется, что она не подчинена. В целом, следует знать, что у женщины психика сильнее во много раз, чем у мужчины. Поэтому многие мужчины они давят на женщин, потому что они не понимают, что женщина все равно останется сильнее, хоть дави, хоть на нее, хоть не дави. Но женщина психически по природе сильнее, чем мужчина. И она может по своей воле только подчиняться или не подчиняться. Если она не захочет, ты с ней ничего не сделаешь, хоть убей. Если женщина не хочет подчиняться, надо, значит, с ней жить вот так с такой. Принять судьбу просто и по-доброму к ней относиться. Когда она успокоится, она начнет подчиняться. Женщина не подчиняется мужчине только из-за страха. Она когда его боится. Вот. Если женщина подчинилась сама, то можно спокойно жить. Не подчинилась, тоже надо спокойно жить, но подальше от нее держаться. Вы не подчинились своему мужу пока, ему надо от вас держаться подальше. Он не хочет держаться подальше от вас. Поэтому он раздражается вашей силой. Когда женщина не подчинена, она оказывает сильное влияние на него. Это влияние вызывает раздражение, начинается скандал. Есть еще глубокая причина, другая, почему он ругается. Потому что вы в сердце не хотите с ним жить внутри. В своем сердце вы не хотите с ним жить. Вы хотите от него удрать, но не можете, потому что вы такой человек порядочный и получается у вас раздвоение как бы личности. С одной стороны вы с ним живете, а с другой стороны жить не хотите. Вы должны все-таки решить, что вы хотите. Если вы живете с ним, надо подчиниться ему, пытаться любить, служить. И тогда все наладится. Но если он видит, что вы как бы не подчиняетесь, он злится, начинает скандал и так далее, это никогда не закончится. Пока вы не подчинитесь сердцу своему. Он видит, вы подчинились, сразу успокоится. Не сразу, немножко погубнит и успокоится. Вот вы, девушка. Да? Добрый вечер, Олег Садитесь. Мы с мужем живем уже 18 лет. Вот благодаря вашим лекциям поменяли свою жизнь. Спасибо вам большое. Отношения угу. друг друга поменяли. Дочери 14 лет, а дети больше не приходят. Это скоро на пенсию. В нижних центрах застой. Правый придаток вообще еле дышит, левый нормально работает. Матки тоже есть изменения. Ну, то есть нужно очистить организм. вашего мужа мне кажется, все нормально. Но у него тоже там застой начинается. То есть нужно движение, здоровый образ жизни, очищать организм, тогда будет результат. Если просто ждать, то ничего не будет. Мы же стареем, поэтому силы зачать становится меньше у человека. В целом, женщины, знайте, что если вы, допустим, ребенка родили и пропускаете больше трех лет после этого, то это очень опасно остаться дальше без детей. Вот если вы родили как полтора года и надо опять зачинать или два, вот сколько вам надо подряд, пускай зачинаете, потому что когда женщина родила, у нее вот в течение двух лет зачать второго это там, вообще без проблем, понимаете? А если больше двух с половиной лет начинаются уже трудности, застои там начинают появляться, и тогда уже будет тяжелее родить, если вы не рожали, когда положено, ждали, тер... ну как бы оттягивали время, потом уже… Сейчас надо раскочегаривать организм сильно, аскезы совершать, чтобы организм ожил. Нужно бегать, йогой заниматься, в бассейне купаться, на юг съездить, что-то делать, чтобы солнце поступало, чтобы… А вы вот муж начал бегать, он говорит, я не могу, у меня колени болят, суставы ломят. Надо Продолжать. Бегать не быстро. Вот смотрите, если человек из себя насилует, бежит, у него будет все болеть. Надо бежать, бегать, бегать спокойно. И болеть все равно будут колени. Но будут болеть потихоньку. Надо ждать, когда они ослабеваются. Боль там, допустим, не пять 5 ждать, опять бежать. И так через полгода боль пройдет совсем. Но если он пытается бегать быстрее, то есть, другими словами, гордиться собой, над собой пытается совершать насилие, тогда он может повредить суставы. Спасибо. Ну вот женщина, вы. Нет, вот дальше. Нет, вот третий ряд. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос о вчерашнем теме, по режиму дня. Ну. Просто обменивались. Впечатление с мужем, он у меня работает на лакте. То есть сейчас работает ночной ночную смену. И как ему быть, как правильно питаться? То есть получается, он кушает ночью, а спит днем. Тушеные овощи ночью можно кушать, молоко можно пить. Можно ночью есть финики из фруктов. Такие легкие фрукты не возбуждающий. Сухофрукты, не фрукт. Тушеные овощи, гречку можно есть ночью. Можно есть молоко пить, сливки. Вот. Можно травные чаи пить ночью. Можно ночью пить мед есть. Ночью. Вот такая пища. Вот, и молиться Богу, чтобы дал работу днем. Хорошо, спасибо. Бросать не надо, потому что это еще хуже будет тогда. Вообще от этого психика может у мужчины пострадать, если он без работы. Но вообще, если работы касается, вот он сейчас работает, это его работа? Просто очень долго измекал? Это его работа, нормально, пускай работает. Вот Бог дал работу, слава Богу. Надо молиться, чтобы лучше работу Бог дал. Бросать не надо, пока Бог не даст лучшее, надо продолжать там работать. Искать другую. И можно еще спросить про пост. А детям можно поститься? Вот, вот то есть ними, как Вы говорили, как, до какой возраст? 12 лет дочь у меня, у нее лишний вес. То есть мы вместе с ней... Да, да, можно, да, можно. Можно до обеда не кушать и вот потом да, поститься? Можно, да, можно, да. Угу. Спасибо. Ну вот на первом ряду молодой человек. Здравствуйте, доктор! Это ну, такая ситуация, что с одной стороны со мной все хотят общаться, с другой стороны никто не хочет общаться со мной. Со мной хотят общаться, но только на тех условиях, которые мне продиктуют мои друзья. Но на условиях, которые я диктую, уже никто не хочет со мной общаться. Почему у меня ни одного нормального друга нет? А друзья появляются только когда... Нужны деньги, и все только тянут, плещают, сменяют деньги. Ссылаясь на здоровье детей, родителей. Когда... Потому, потому что это просто... зависит от чувства собственного достоинства. Если у человека чувство собственного достоинства, ощущение себя как личности слабое, то тогда люди издеваются над этим человеком. Гнетают его. Если человек сильный внутри себя, чувство собственного достоинства сильное, то над ним издеваться невозможно. И тогда появляются другие друзья, которые будут дружить ну, на правильных условиях. Ну, то есть дружба не на правильных условиях означает, что вы это позволяете делать, но что у вас слабое чувство собственного достоинства. Вам надо поменять свое чувство собственного достоинства. Для этого нужно учиться... Просто что-то делать доброе для людей, молиться, совершать аскезы, чтобы стать сильным внутренним. Вам надо сейчас задумать не о том, как вас мучают, а о том, как стать сильным и самодостаточным. Это надо сначала изучить эту тему, понять, что такое самодостаточный человек. Вот, допустим, одна девушка такая несчастная, замученная. И она никому не нужна, а если кому-то нужна, то человек просто сексом с ней занимается и бросает ее. Или девушка такая сильная, как бы самодостаточная, и если кто-то встречается ей, она ему ставит условия, говорит замуж или не будем с тобой дальше дружить. Также парень тоже, или он такой слабый, замученный, несчастный, и тогда все его потакают, как бы все его эксплуатируют. Или он сильный. Как бы крепкий внутренний, не позволяет никому над собой издеваться. И тогда находятся хорошие друзья. А почему вы не звучит музыка, стихи? Где? Вы говорите, музыка, стихи? А это влияние духов, это почему? тоже из-за из слабости. С это а вы не слышите меня, я вам говорю, а вы спрашиваете. Вы слушаете. Когда у человека психика слабая чувство, собственно, достоинств слабое, то тогда его психикой завладевают духи. И эти духи, они делают музыку, стихи читают. Это влияние духов. То есть дух — это такое существо, которое в вас живет, независимо от вас. Это опять из-за слабости внутренней. То есть, видите, опять надо стать сильным, получается. Можно просто аскезу совершать, допустим, стоять неподвижно и молиться. Если человек неподвижно стоит, он пробивает свои каналы тонкие. То есть он овладевает своей психикой постепенно. Чем больше он пробивает каналы, тем меньше места для духов остается жить. Можно просто неподвижным положением тела и молитвой выгнать духов. Можно бежать, допустим, или идти долго. Вы слушаете меня или нет? Я с вами разговариваю. Можно идти долго или бежать. И чем дольше человек идет тем больше он занимает психику свою, своей силой внутренней. И занимая свои силы психику, он выгоняет духов таким образом. Спасибо. Можно также закаливаться, сидеть в воде. Допустим, я когда был юношей, мне было там лет 12, 13, 14, у меня. У родителей были очень плохие отношения, и это сильно ослабило меня как личность. Я стал таким слабым. И у меня было тоже чувство, что как будто какая-то сила мной владеет. Ну, тоже из-за ослабления, тоже духи начали атаковать. Но я интуитивно начал купаться в проруби, ну, закаливаться, ходить босиком по снегу, бегать, йогой заниматься. И я овладел своей психикой, то есть я вернул назад себе свою психику. То есть никто уже не смог пользоваться ей. Вам надо это сделать просто и все. Все в ваших руках. Жизнь человека принадлежит человеку. Никто не может отнять у вас вашу психику, если вы сами не позволяете ей пользоваться. Станьте сильнее. Побеждайте судьбу. Можно неподвижно стоять и молиться, можно слушать лекции и идти долго, можно бежать, можно закаливаться, в конце концов в прорубь залазить. Когда человек купается в проруби, ни один дух в него не залезет, ему там холодно становится. Они выскакивают все, как ошпарленные. Вот сзади на третьем этаже девушка. Выгод. Да. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот, как понять, что заканчивается тяжелый период? У меня есть... Ну, как считается... Становится спокойно. Вот было напряжение. Человек жил напряженной жизнью, у него была трудность. Потом раз стало спокойнее. Но иногда человек находится в стрессе. Когда человек находится в стрессе, он не поймет, что закончился тяжелый период. Потому что он сам себя накручивает. Но если человек молится, работает над собой, ему тяжело. И потом в какой-то момент раз становится легче, легче, легче, легче, и все, и заканчивается таким образом, тяжело было. Ну вот была ситуация летом, я начала молиться там, три молитвы, и получилось, что так открыло в августе у близкого человека, после раковой депрессия случилась, и получилось, что я могла только быть для меня это было страшно. Да, тяжелый период у вас был такой, да. В это время ребенок ломает ногу. Да, да. И меня по возят два раза с разными диагнозами. Да. И, ну, как бы... Есть... Я тоже могу вам пожаловаться. В декабре прошлого года, в октябре, мне стало очень тяжело. Я даже кольца не смог свои носить, которые мне давали силу. Вот. Я еле-еле читал лекции, почти не спал. И в это время у меня начал уходить из жизни отец. Я раньше молитвой спасал ситуацию, а сейчас я молитвой только себя мог вытащить своей. И в конце концов он ушел из жизни, вот, а плохой период закончился где-то в начале января. Давайте будем жаловаться друг другу, хорошо? Мы сейчас этим займемся, да? Или чем мы будем заниматься? Я хотела спросить, что ну, не останавливаться, молиться, даже если какие-то ну, страхи и так далее. Страхи означают, что вас побеждает судьба. То есть не бояться. Не бояться. Все, спасибо. У меня был период тогда, в этот период, когда я даже ночью молился. Я спал и молился по ночам. И человек не должен сдаваться просто никогда. Надо верить, что молитва победит судьбу. Но молиться означает помнить. Понимаете, человек, когда молится... Он должен что-то помнить. Если человек помнит свой плохой период и свою плохую судьбу, то молитва не работает в это время. Молитва означает, что человек помнит о старшем. А если он не может вспоминать старшего или святость во время молитвы, тогда он должен слушать голос старших и настраиваться на их звук. Есть только два варианта. Если ни то, ни другое он не может делать, то молитва бесполезна. Она не работает, и можно там хоть убиваться целыми днями, но от этого никакого толку не происходит, потому что победа над судьбой начинается тогда, когда человек от нее отвлекается, думает не о своей судьбе, не о своих проблемах, а сильнее этих проблем в своем сердце. Когда человек жалуется, жалуется, жалуется, хнычет, это значит, что он проиграл.